Очень часто пациенты старше 40 лет спрашивают, возможно ли ортодонтическое лечение в их возрасте. Ответ – да, возможно, потому что возраст не является противопоказанием к ортодонтическому лечению. Лечение пациентов в таком возрасте возможно на наружных и внутренних брекет-системах, а также капах. Но, естественно, оно будет проходить дольше, чем у подростков, так как скелетный рост уже завершен. Но, несмотря на это, при определенной клинической ситуации лечение необходимо, так как мы исправляем не только эстетику, но и функцию зубочелюстной системы. Очень часто в таком возрасте с помощью бреки-системы мы подготавливаем пациентов к имплантации и ортопедическому лечению. Когда мы выравниваем зубы, мы устраняем подвижность зубов, которая возникает при таких заболеваниях, как гингивит и парадонтин, а также облегчаем и улучшаем гигиену рта. Я, как врач-ортодомат клиники Наомед, рекомендую вам заботиться о своих зубах в любом возрасте.